всем большой привет сегодня будем готовить очень вкусный гороховый суп список всех ингредиентов будет как всегда в конце ролика а также в описании под видео приятного просмотра 500 граммов хорошо промытого гороха заливаем водой комнатной температуры ее уровень должен быть примерно на 1 сантиметр выше уровня зерен ставим кастрюлю на сильный огонь и доводим горох до кипения затем снижаем нагрев до среднего и варим горох до готовности примерно 35 минут. Крышку плотно не закрываем. Кастрюлю лучше брать с толстым дном. По мере выкипания воды подливаем ее до прежнего уровня. Горох периодически перемешиваем. Параллельно подготавливаем овощи. Одну крупную луковицу нарезаем небольшими кубиками. Морковку среднего размера трем на мелкой терке. 6-7 зубчиков чеснока рубим ножом как можно мельче. 1 килограмм картошки режем тонкими пластинками. Когда горох превратится в пюре, отправляем к нему картофель. Вливаем 2 литра мясного бульона. Добавляем половину порезанного лука. 2 лавровых листа. Накрываем крышкой. Даем содержимому кастрюли закипеть и варим дальше суп на небольшом огне. Крышку плотно не закрываем, параллельно делаем зажарку. Нагреваем сковороду, кладем туда 15 граммов сливочного масла, добавляем 1-2 столовых ложки подсолнечного масла, Соединяем их между собой и обжариваем в этой смеси оставшуюся часть лука до мягкости. Затем добавляем морковь и жарим все вместе несколько минут до изменения цвета морковки. Готовую зажарку перекладываем в суп. И продолжаем варить до полной готовности картошки. Дальше супчик солим и перчим по своему вкусу. Добавляем измельченный чеснок. Даем повторно закипеть и сразу выключаем огонь. Настаиваем суп под закрытой крышкой примерно минут 10. Подаем к столу с сухариками и любой имеющейся под рукой зеленью.